Товарищи, наконец-то свершилось! 95% следователей, прокуроров и так далее будет уничтожено абсолютно точно. Украл э, там 2 миллиарда 400. Окей, хорошо. Ну дальше еще смешнее, но, собственно говоря, как и должно было быть. И через 5 минут я отсюда пошел. Так, всем привет. Это, уставшая, это уставшая Леонора. Это я, ваш покорный слуга Бритвич Мы приехали на виллу к Сергею Полонскому. вчера познакомились. Сергей Полонский, российский предприниматель, бывший владелец и руководитель компании «Мир Экс Групп». Ставь перед собой самые цели, тогда в октябре 2011 года Полонский был отмечен журналом Forbes как один из самых необычных бизнесменов. Те, кто не миллиард, могут в С июня 2013 года в отношении Полонского расследуется уголовное дело о мошенничестве в размере более 2 миллиардов рублей. Владельцы Мирксгруп признали виновным хищение более чем 2,5 миллиардов рублей у дольщиков жилкомплексов Кутузовская миля и Рублевская Ривьера и назначили ему пять лет тюрьмы. Вот только тут же отпустили. Дело в том, что статью хищение в особо крупном размере заменили на более мягкую мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. По ней срок давности уже истек. Поэтому два года, которые Полонский провел в СИЗО, матроская тишина, посчитали достаточным наказанием. Пригласил вас в гости, пойдемте. О, самые здоровые бойцы планеты, которые а -а -а! самые красивые бойцы планеты. Сереж, итак, вопрос по поводу эзотерики в бизнесе. Веришь вообще в это? Работает, не работает? Смотри, безусловно, какие-то элементы, да, они работают. Например, в Азии, скажем, когда полная луна, вот в Камбодже я был. Три дня вообще никто не работает и ничего не делает, потому что ну, вот считается, что во время полной Луны люди немножко, так сказать, как-то не, не... Уходят, уходят, уходят куда-то, да. А потом, если обратить внимание, например, у всех женщин, да, кстати, вот с Луной связаны месячные циклы, они 28 дней. Почему, да? Потому именно по лунному календарю. Вот это поворот! Потому что на охоту мужчины раньше выходили только когда была полная луна, потому что когда нет луны, ты ничего не увидишь в джунглях, там путь глаз выкали, понимаешь, да? Соответственно, в этот момент мужчины уходили, когда они возвращались после луны с добычей, да, женщину кормили, Ужин и в этот момент готова. она должна была оплодотвориться, понимаешь, да? Ага. Таким образом, собственно говоря, у всех женщин на земле, вот эти вот циклы, да, как здесь, как не верить, вот физиологически, ну как может быть у всех женщин э, в мире, собственно говоря, совпадать эти циклы, абсолютно понятно, да? То есть, ну, например, скажем, Пушкин не начинал писать произведения пока не выпадал первый снег он уезжал специально за город под петербург ждал пока выпадет первый снег он пишет жду снег не могу написать ни одной строчки у тебя есть такие есть... ритуалы ну, вот смотри, один из ритуалов, собственно говоря, мы сейчас его, так сказать, незаметно проводим, потому что то есть, после каждой большой встречи я обязательно либо принимаю душ, либо залажу в джакузи. То есть надо энергетически смыть предыдущую энергетику от предыдущей встречи, да, и перезагрузиться. И вода для этой точки, с этой точки зрения абсолютно идеальный вариант. Да. Знаешь, и вчера да. во время выступления в бизнес-клубе почему-то поворачивался, когда ты повторялся. Это тоже ритуал? Да. Или это, да это, такой? это важный момент. Значит, у меня. Причем мы много исследовали, например, в Кремлевском централе, когда проводил время. Значит, одного человека учил ну, играть в нарды, Ты учил? Да. Так. И мы с ним сыграли 100 партий. И вот ни одной не было бы партии, да, чтобы он не ошибся. Он не мог. То есть один-один, ну, ну, то есть просто элементарные ошибки, ну, вообще, я говорю, все, Сань, я больше с тобой в Нардо не играю. Либо, говорю, давай так. Вот ты делаешь ошибку, да, что ты делаешь три раза? Он говорит, хорошо, я буду поднимать руку. В итоге за за 101 партию, он поднял руку примерно раз в 50. На сто вторую партию он не сделал ни одной ошибки. Ни одной. Понимаешь? Да, потому что… Достаточно быстро а, а, Потому что мозг – это нейрокомпьютер, да, то есть и, еще плюс физическое воздействие, поэтому, когда человек ходит круги, да, он соединяет а, мысли с физикой. Если ты строишь сто одноэтажных зданий, это не равно созданию стоэтажного здания, да. Более того, мы же мы занимались не просто одним, из, одним зданием, мы создавали комплекс, да? то есть, грубо говоря, у нас люди в Москва Сити живут месяцами, не ходят вообще за территорию Москва Сити, как и в других проектах а там Золотые, то есть, Экосистему экосистема, да. Ну, давай так, я ей бы сейчас поставил тройку, Почему? то есть на, там первая. Москва-Сити убрали, там нету места, где можно погулять, там должен был быть парк на 16А, 16Б, чтобы люди вышли, прошли, и там должны были быть одна-двухэтажные ресторанчики, кафешки, чтобы просто погулять, ты понимаешь, потому что это центр, энергетический центр сейчас всего бизнеса, всей экономики, блин, да? и, и люди должны все-таки, так сказать, уметь дышать воздухом, первое, второе само по себе архитектуру, то есть башня федерация, которая, собственно, речит здание, здание, в нем должен быть шпиль, и это принципиальная конструкция, принципиальный фундаментальный вопрос, потому что оно задумывалось как троединие сознания, то есть золотое сечение, бог-отец, бог-сын, стоэтажное здание, семидесятиэтажное здание и дух святой, собственно говоря, и это все соединялось, ну и так далее, да? то есть это вот убрать шпиль, то есть а, не то, что убрать, понимаешь, он был построен наполовину, они взяли его, спилили, ты понимаешь? То есть не то, что они не смогли дать там придумать свое, да? Они... просто или что? Да, да я даже сейчас не хочу, вот я просто, я вот, это отдельная история, да, я не знаю, что там у них в головах, да? А, причем, то есть это, это взять, разрушить контент, возьмите, спилите красные звезды на Кремле, собственно говоря, или я уж не буду говорить на церквях, что можно сделать, да, мы же проходили все это. Как ты считаешь, какие профессии в числе первых? В небытие уйдут а, ну за исключением юристы? там конс консьержи нет, вот, как раз, вот как, раз, ну, то есть, как раз консьержи они знаешь такие они может быть ключевые вещи они и останутся на самом деле да? вот юристы точно уйдут меняйся или сдохни. ну практически 95 процентов считаешь но это не даже не я считаю, это Греф считает. Он уже уволил порядка 40 тысяч юристов вся из Сбербанка. Да, это все считают. То есть все, что можно автоматизировать, да, чтобы что решает, какие вопросы решают. То есть блокчейн это одна из составляющих. На самом деле блокчейн это... это под задачи смарт-контрактов да? и вот смарт-контракты решают, то есть все, что может быть оцифровано, переведено в систему 0.1 где есть, грубо говоря такая конвейерная работа да? Там кассиры, значит водители, юристы финансисты те же самые, значит, вот управленцы, да, среднего звена, что они делают? Они на самом деле получают указания сверху, и потом как бы, типа, значит, так сказать, там, контролируют, значит, там, и доносят вниз. То есть, они абсолютно ненужная составляющая, понимаешь, да? Не будьте такими злыми! А количество людей, которые лишатся работы, оно будет составлять 80-85%. Ну нахер! Отец, понимаешь, да, то есть это фундаментальный вопрос. То есть, это, ну, скажем так, это покруче, чем Первая и Вторая мировая война, да. То есть, сможет ли человечество, собственно говоря, вообще перейти вот, ну, в другое состояние? Да? Кто, точь, кто точно без работы не останется, как ты считаешь? Значит, то есть все, что связано с искусством, все, что связано с творчеством, все, что связано с созданием нового, собственно говоря, да, то есть, вот а тут ну, компьютеры точно не в состоянии. То, есть, а... то, то что отклоняется от общепри... не то, что общепринятого, а от... Стандартных шаблонов каких-то, правильно Да. да. Ну, на, на, нас ждет реально такая, вот такой мировой большой вызов. И тут главная задача, да, если у вас 80% безработица то единственный способ перейти. Вообще, собственно говоря, человечество оказалось зажато в. У нас украли время. Это важный момент. То есть так создали систему, что за последние 120 лет производительность труда выросла в 25 раз, а мы как работали 5 дней в неделю, мягко говоря, по 10 часов, так и работаем. Потом, если ты возьмешь, например, Москве и прибавишь к этому, сколько человек едет на работу, сколько едет с работы, да, сколько он там тратит на магазин и все остальное, ты узнаешь, плюс суббота-воскресенье там родственники, дети там и так далее, ты поймешь, что ну, реально вот там у человека остается час-два часа в неделю максимум на себя. И я нахожу этому все больше подтверждений. Ну да, я нахожу в интернете, в инстаграме. Еще. И, и да, и, и, и, и, вот. И э, то есть человечество должно перейти максимум на трехдневную рабочую неделю. Более того, мы проводили эксперименты. Мы... У нас в компании, мы субботу, пятницу объявили выходным днем, еще 10 лет назад. И два месяца назад, кстати, Новая Зеландия запустила тоже такую программу. У них пятница теперь выходной день. Производительность труда в компаниях увеличилась на 20%. Ты серьезно сейчас говоришь? Да, конечно, конечно. У нас даже было так, что у нас каждый сотрудник мог 5 раз в году не прийти на работу без объяснения причины. Ну, человек проснулся, устал, нет у него энергии. Понимаешь, он приходит уставший и еще заражает 50 человек вокруг своей ну, усталостью. Да, да. Ну нафига он мне нужен? То же самое здесь, да пускай лучше будет лучше один день... спринтами пускай будут да, да. двигаться, чем еле-еле черепашки. Предприниматели все-таки не очень хотят спускаться под землю энергетически. Когда ты едешь сверху, мы смотрели, как это сделано в других странах мира, да, это совершенно другая конструкция. Потом там должен был быть отдельный управляющий, то есть это <coughs> отдельная налоговая, отдельный мэр, как это сделано в Дефансе, как это сделано в Нью-Йорке, да, вот. И а, потом следующее, да, то есть надо понимать, что мы изначально тогда говорили, давайте переведем туда часть, то есть там, вот где камушки, там мы предлагали сделать как раз, чтобы там был дом правительства и Госдума, не в центре сидела, а здесь. И тогда это, собственно говоря, то есть когда у тебя... Тебе нужна машина только чтобы доехать на работу и вернуться назад, она фактически, собственно говоря, отпадает, то есть уменьшается количество пробок, когда у тебя все в пешеходной доступности, то есть, грубо говоря, и бизнес, и политика там, и банковские системы и так далее. Ой. Ой. Это один из лайфхаков, кстати, да, очень важно. То есть человек перегревается. И вот когда ты, собственно говоря. Провел переговорчики, фло окунулся, так вообще хорошо. Сейчас, секундочку нырну. Есть. Ребята, есть. Держи. О, вот, о. Вот, погнали. вот, нормально по человечески. Меня обвинили в 2013 году, что я значит, украл там 2 миллиарда 400. Окей, хорошо. А экспертизу сделали в 2015 МВД. То есть, внимание, во-первых, как вы имели право обвинить, не сделав экспертизу? Объяснить этот факт действительно невозможно. Ну, дальше еще смешнее, но, собственно говоря, как и должно было быть. Экспертиза показала, что вложено 2 миллиарда 742 миллиона, а привлечено 2 миллиарда 400. 000. Я на первом слушании суде говорю, ваш здесь, откройте экспертизу МВД, и через 5 минут я отсюда пошел. Умеете. Помогёте просто. Понимаете, да? Только вы за это, за, за, за, за все, что вы там и исполняли, ребят, я извиняюсь, мы заплатили 20 миллиардов рублей прямых налогов, да, почти миллиард долларов на тот момент времени, да. Это прямых, я уже не говорю там о построенном медицинском центре, который мы передали городу, который до сих пор не достроен 40 тысяч метров, детский садик, школа не достроена 17 тысяч метров, лучшая по архитектуре. То есть за 10 лет они не смогли даже достроить, ты понимаешь, да, там, там надо просто было докрасить. То есть это, это, это просто нонсенс. То есть вы берете, обвиняете меня, что я украл 2 миллиарда 400, когда я заплатил налогов 20 миллиардов. То есть я бы за эти 10 лет заплатил бы еще 50 миллиардов налогов в 20 раз больше, чем вы меня обвиняли и то, что вы не смогли доказать. Но это же позор. Это просто позор, ты понимаешь, да? Они реально сошли с ума. И вот именно цифровизация не позволит этому следователю даже заполнить протокол, потому что он не сможет пройти матрицу. Окей. Значит, вы пишете, а сделали экспертизу? Экспертизу не сделали, вам не даст компьютер дальше заполнять, ты понимаешь, да? То есть мы их реально уничтожим. Мы уничтож То есть, ну, э -э -э -э -э ну, скажем так, 95% следователей, прокуроров и так далее будет уничтожено абсолютно точно, более того. У нас сейчас... 660 тысяч сидит в тюрьмах в России, 228 тысяч людей их охраняют, то есть практически миллион человек рабочеспособного населения. Мы сосчитали это, они не то что не производят ВВП, а они съедают 2% ВВП, то есть минус 2 плюс 2, получается мы теряем только на этом 4% ВВП, причем я понимаю, то есть там надо в, в, надо в зонах оставить людей, которые по насильственным преступлениям. По экономии, по всем, то есть, а таких там, ну, реально 15 процентов, ты понимаешь, да? То есть, 500 тысяч людей плюс еще 228 тысяч, которые охраняют, их надо выпустить. То есть, ну, это, это за грани добра и зла. Есть у нас небольшая традиция, мы что-то дарим или что-то разыгрываем между подписчиками. И если у тебя что-нибудь, что мы можем разыграть подписчикам на нашем канале? Я, конечно, как, знаешь, Поскольку я в футболке, я подумал, что эту футболку надо разыграть, да, а, в которой, ну, э, смотри, давай, да, да, безусловно, у меня, к сожалению, здесь нет, я сейчас не могу показать, да, давай мы разыграем три книги, э, три книги, э, полонские, которые реально, ну, вот, это, это очень крутые книги, и, и, и вы, их нигде, вы их нигде, вы нигде, не, ну, то есть, их ни, ни, нельзя купить ни в магазине, и, друзья, нигде. Друзья мои, кстати, книга продается стоимостью в 100 долларов одна книга, я вчера стал свидетеля. Три <смех> книги от Сергея Полонского мы разыгрываем. Оставляйте комментарии под этим видео, не меньше четырех слов. Ставьте лайк. И спасибо огромное за то, что были с нами. Сережа, <смех> спасибо, спасибо за глубокий, Реально и, самое главное, честный разбой. разговор. Нормально. <смех> спасибо тебе. Yeah!